Ребят, всем привет! Решил запустить серию видеороликов, где я буду покупать себе и набирать долгосрочный портфель монеты, которые стоят ниже доллара. Они перспективные и в перспективе той же самой они могут дать около тысячи процентов. Сейчас самое время, считаем, мы где-то, если не на дне, то в районе дна, медвежий рынок в самом разгаре, поэтому долгосрок монетки... Я решил потихонечку набирать, сделаю видео с 3-4 частей, около 10 монет будет, я буду добавлять их себе в портфель, а вы уже будете смотреть, если они вам подходят, будете э, добавлять также себе в портфель. Я думаю большинство это подойдет, потому что именно здесь вы можете инвестировать, начать с очень даже маленьких сумм, там с 20, с 50 долларов, с 100 долларов. В общем, кому данное видео может быть интересно, присаживаемся, поехали. Чтобы видео, ребят, не затягивать, я не буду делать глобальный какой-то обзор этих проектов, которые сейчас буду показывать. Я пробегусь с поверхности. Я для себя их уже проанализировал и выбрал для своего долгосрочного портфеля. Вы же можете, конечно же, после этого ролика изучить их углубленно, самостоятельно и потом уже принимать решение, покупать или нет. Ну и не забывайте залетать в мой телеграм-канал. Информации, как вы понимаете, я даю там намного больше, чем на YouTube. И первый проект который я себе взял и рекомендую вам, это Alchemy Pay. То есть это мост между фиатной и криптовалютной глобальной экосистемой. Проект стимулирует внедрение криптовалюты, предоставляя предприятиям реальное признание, а также пользователям удобный интерфейс криптовалютным сервисам и технологиям Web 3.0. Так вот смотрите, они уже построили глобальное сообщество, у них есть куча партнеров. Alchemy Pay поддерживается в более чем 70 странах с более чем 300 платежными каналами и имеет точки взаимодействия более чем с 2 миллионами продавцом, благодаря партнерским отношениям и лидерам этой отрасли. Их не основные партнеры, вы видите здесь, там магазины, также криптопартнеры это, естественно, биржи, топовые... Блокчейн, Avalanche полигон, биржа Nier, да, биржа Binance, Hobby, OKX, Max Global. Генеральный директор Binance Тут тоже видите, есть вот Binance переводит платежи в биткоинах на Shopify через Alchem Pay. В общем хороший рабочий проект я для себя взял и сразу идем, что мы здесь имеем. Цена на сегодняшний день у нас полтора э, цента. В эмиссии 10 миллиардов токенов, из них половина уже в рынке. Рыночная капитализация 75 миллионов на сегодня. Купить данную монетку вы можете абсолютно на любой бирже. Binance Coinbase, Gate, Huobi, Kucoin, Kraken, Max Global, также Cryptocom, Pancake. В общем, везде торгуется, то есть не какая-то там помойка, шиткоин. И сразу переходим на график, по каким ценовым значениям покупать, чтобы взять те заветные там 1000%. Смотрите, вся эта история, естественно, она будет долгосрок. Поэтому смотрите, для себя я там не в канале уже кидал там новости, для себя я уже взял чуть-чуть, немножко по рынку. Вы же можете дождаться ценовых значений, вот я выделил, выделил зону, если рынок даст, если будет еще проливы по биткоину, то я более чем уверен, что зона 0.008 и зона 0.01 это будет прекрасным набором позиций в долгосрок. Я же взял сейчас чуть-чуть, потому что вдруг, чтобы не упустить, вдруг там рынок развернется, в чем я сомневаюсь, и пойдет наверх. Но если нам удается набирать позиции в этих районах, и средняя цена будет где-то в районе одного цента, то мы уже легко можем по 7 центам фиксировать там 6 иксов и 10 иксов тысячу процентов дождаться там 10 центов. При следующем бычьем забеге Данный проект, я думаю, такие вершины может покорить. Как вам покупать? Вы уже смотрите сами. По рынку ждать ценовых значений ниже, которые я обозначил. Я не знаю, даст рынок или нет. Но если вы боитесь, например, что монета уже не упадет до этих значений, то я всегда рекомендую набирать частями. Можно тремя ордерами. Например, вы сейчас выделяете на эту монету там, 100 долларов или 50 долларов, или 30 долларов, неважно, у каждого а, своя стратегия. Я лично выделяю на бюджет таких монет не больше, чем 1% от своего депозита. Я, например, планирую заход тремя ордерами. Сейчас я купил на 50% от выделенной суммы на эту монету. Потом я добавлюсь еще на 30% в районе одного цента и оставлю 20% выделенной суммы на эту монету в районе 0.008. Почему сначала больше, а потом меньше процентов? Потому что цена, когда будет у нас падать и, например, от текущих, если будет там, серьезная коррекция и падение, смотрите, еще на 25-30%, на процентов, то я уже меньшим объемом в долларах, но куплю. То же самое количество монет, что куплю сейчас по рынку, потому что цена, она уменьшится. И то же самое ниже, да. Я думаю, здесь все понятно. Более подробно уже не буду там объяснять при следующих монетах. Я думаю, вы с этим разобрались, да, что и как покупать. Ну, как минимум, как делаю это я. Дальше, ребят, вторая монетка, она называется Harmonic. И их токен One называется это открытый и очень быстрый блокчейн. Их сеть может запускать приложение на эфириум с транзакцией в сети, которая будет проходить от двух секунд. И комиссии они в сто раз дешевле. Ну, собственно, если здесь почитать, это быстрый, мощный блокчейн, также безопасный, как они себя представляют. Две секунды на транзакции уходит, комиссия в сети, ну, она отсутствует. 0.0001 в долларах, что это? Это практически бесплатно, да? И заблокированный, заблокированный средств блокчейне на 1 миллиард долларов. Тоже перспективный, хороший, быстрый блокчейн. И чем меня взяла монетка еще? Во-первых, цена, опять же таки, 0.025 практически в долларах. Называется аббревиатура ONE. 114 место по капитализации. Рыночная капитализация 300 миллионов. Что очень даже, можно сказать, даже много на данный момент при таком медвежьем рынке. Это означает, что к ней есть определенный хороший интерес. И самое главное здесь для меня это то, что монет всего лишь циркулирующая будет 13 миллиардов 560 миллионов, но в рынке уже практически все монеты. Вы видите, да, где-то 98-95%. процентов. Торгуется она также на всех топовых биржах. Тут вообще проблем нет, где ее купить. Все эти монеты я покупаю сам на бирже Binance. Кто еще не зарегистрирован, залетайтесь, и у вас будет пожизненная скидка 20% процентов на все торговые комиссии, если регистрируетесь по моей ссылочке. Переходим на график One. Здесь вообще ну, просто красота. Коррекция от HIO была уже на 95%, что очень серьезно. И я считаю, если не выкупать такие коррекции, то на рынке вообще нечего делать правильно. Поэтому смотрите, сейчас обратно-таки по рынку. Или ждать тех значений, которые я здесь обозначил. Для меня лучшая точка входа это естественно 0.18 и 0.010. Вот это и будет набор позиций лично мой для долгосрочного полета этой монетки. Можно сказать в космос, потому что для себя я вижу, ну как минимум, приход в район 20 центов, это уже будет 1000%. А если она просто взлетит до своих вершин, предыдущих хайл, то это будет вообще 1700%, 17 иксов. Поэтому я тоже добавляю на 1% в портфель данную монетку, потому что даже с 50 баксов, ну реально можно поднять 500, а может даже 700 долларов на следующем бычьем бурлане, ну... Ведь я считаю, эта монетка может дать. Поэтому для себя я тоже беру портфель. Вы же принимайте решение обязательно самостоятельно. И третья монетка, ребят, это Astar Network. Кто давно уже у меня в канале. Мы участвовали даже в парачейне на полкадот. То есть мы лочили свои дот, чтобы получить бесплатно монетки Astar. Они есть, мы их стаикаем на портале. Но сейчас цена насколько рухнула, ну как и все, да, в рынке что она пришла к тем интересным значениям, что я даже готов еще добирать ее портфель уже за свои деньги, как бы, <laughs> вручную, да, как бы сказать. Астар uh, – это мультичейн-платформа, блокчейн серьезный. Он uh, приносит в экосистему Polkadot, чтобы здесь могли свободно общаться uh, блокчейны другие первого уровня, такие как эфириум, космос, uh, вот вы видите, как это все выглядит. У них есть свой DAPS, где происходит стейкинг, где мы собственно и стейкинг на портале Astar Network. Команда у них сильная, в принципе, то, что они делают, действительно, хороший продукт в экосистеме Polkadot. Они сильные, немножко их всегда э, подстегивает за то, что они на маркетинг очень мало выделяют, я с этим согласен. Но может в будущем, если они пропихнут и еще дадут по маркетингу ударят, то, я думаю, старо есть все шансы тоже дать те самые процентов как минимум. На сегодняшний день торгуется монетка по 0.048, 7 миллиардов полностью эмиссия, 50% уже в рынке чуть больше, рыночная капитализация 182 миллиона. На сегодняшний день, что говорит о том, что даже для молодого парачейна 182 миллиона это то, что проект действительно ну, сильный, реально сильный, первая медвежка, все уже все на дне, а 182 миллиона капитализации это хороший показатель. 229 место сейчас в рейтинге по всему CoinMarketCap, торгуется тоже на топчиках Binance, Kraken, хобби, ну OKX, купить вообще без проблем, где хотите там покупайте, где вы торгуете. Далее летим на график, там в моменте вот этот свещак, когда его листили, ну никто там не продал ни по два, ни по 220 вот я мог продать там по 40 центов по 50 сначала но я не продавал я реально думал да мы там как самом начале токенов было поменьше в рынке я думал там хоть к доллару бум сходим так оно все упало тогда в район там сколько 10 центов и я все токены отправил на стейкинг которые у меня еще там залочены после парачейна и сейчас цена 0.04, в принципе, уже подходит потихонечку набирать портфель. Лучшее, конечно же, значение для меня, вот если бы сюда пришли, было бы вообще отлично. 0.03 диапазон 0.04. Если бы получилось взять по этим значениям, 0.03, например, то 1000 иксов до 30 центов предыдущий хай, который установлен был, вот, можно сказать, уже на медвежьем рынке, я думаю, он более чем достижим при следующем бычьем рынке. А вдруг Астар может дойти и показать более хорошие результаты. Все может быть. Но если брать с текущих там значений в районе, да, то даже сейчас вы можете до предыдущего хайл, если дойдете, с текущих значений получите 6 иксов, 600%, что я думаю, тоже неплохо. Там с 50 баксов сделать 300 Результат более чем достойный. Но опять же таки, ребят, напоминаю, это игра в долгую. Неизвестно, когда рынок развернется и когда будет следующий бычий забег. Сейчас мы накапливаемся, рынок накапливается. Нам самая главная задача накопить и взять монетки по более хорошим ценам, чтобы в будущем получить более хорошую прибыль. Это были три монетки в первой части ценой меньше 1 доллара. Дальше будет еще там 2-3 части, которые я подберу в портфеле и буду их добавлять. Если вам подходит, например, первая из этих трех монет, вы можете какие-то для себя выбрать. Какие вы выберете из этих монет именно, может все три или одну какую-то, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Может вы уже держите в портфеле одну из данных проектов. Будет мне очень интересно. Почитать. Ну и не забывайте, друзья, подписываться на YouTube-канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Особенно о следующих монетках, которые я буду разбирать и давать вам. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.